Всем привет! С вами снова сегодня Маша. И сегодня я покажу вам баг на игроков в вашей группы. Вначале вы должны просто пригласить игроков в вашу группу. Потом вы должны игнорировать одного из игроков. Затем этот игрок должен выйти из группы. Затем он должен опять присоединиться. Сейчас я это ускорю. Подожди, подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, Всё, Маша, я тебя сейчас в последний раз приглашаю, окей? Okay? Сейчас ещё Даша приглашает. Дашенька. Маш. Маш слышишь или. меня? Так, а теперь э, неважно игрок в группе. Подожди, или... пригласи. подожди, подожди, подожди. подожди. Э, теперь неважно игрок в группе или нет. Сейчас я не знаю, она в группе или нет, потому что случайно это закрыла. Вы можете выдавить ее за И просто добавить заново. А, ну, ну она в группу. Ну, ну, вы могли заново добавить. Так. Даша я не принимает. Ну и ладно, это Даша. А, и то же самое можно проделать и с другим идруком. А, Соня, Соня, смотри, выходите сейчас из группы. И быстро выходи. Быстро. Вот я ничего не буду говорить, просто быстро выходи. каждый раз. Выходи и заходи. То да, есть, видите, работаем, да. Э, Соня, все, я сейчас последний раз тебя добавляю, больше не выходи, ладно? Не надо Меня больше выходить. В смысле, ты не группе, Маш? Нет! А ты что, этого не видишь? Кто не в группе? Я. Yeah. Присоединилась? Все. Да. Yeah. Сранчи дальше не присоединяется. Не, ну, скорее всего, просто не хочет. И все, потом нажимайте на гонку. Сейчас будет чудо. Вы это видели, да? Где я появилась? Вот так вот работает этот баг. А, те, чем раньше вы зарегистрировались, как многие знают, тем правее вы будете стоять. Я буду самый олд, поэтому мне этот баг оказался легче сделать. Видите, я тридцатая, то есть у нас сейчас группа состояла из 30 человек уж. Маш, ну-ка проиграй гонку, проиграй гонку. Хочу показать, сколько людей. Вот видите, сколько? 30 человек. Мы ну, со спавнены. Вот, несколько сонь, ну, много агат. Но это Маша. Ну вот, да. Так работает баг. Потом мы решили опять размножать людей. Маша, выходи из группы. Чего это? Это было. Сейчас уменишь. Смотри на меня. Я наследился. О. О! А ты видите, что ли? Нет. Я в воздухе была. Пойдемте в Яру, там, вот наверное, скале будет. Надо не точно. Ребята, слышали, как я делала баг, да? Слышали, как я его делала? Ну, да, да, слушай. Слышали, Маша, давай, Маша. Маша ты можешь а -а добавить меня сейчас в игнор и не закрывать эту табличку с моим именем, окей? Не закрывай ее. А, не, Маш, не будет работать, не будет работать, у меня же эта группа попадет, не будет работать, все выходи оттуда. Дошло, я думаю. А, Сонь, короче, ты сейчас, чтобы со мной также справа спавниться, должна добавить а, Агату в игнор. А, но я это сейчас снимаю. И потом убирать ее табличку, Агата Space Rock, и добавлять ее а, каждую секунду в группу, она будет быстро выходить. Все, ну, давайте, делайте. Соня, ну, ты, Со Со Со Со Со Со Со Со ты под землей? Соня, ты под землей была? Да. Вообще круто. Мне Маша... Пожалуйста, мне сейчас собираться будете. Круто, сколько у нас человек? О! У тебя 45? Маш, проиграй. Я 28-я. Мне 45-я. <с juled> Ч а первая. <Стут> Ладно, пойдемте на, на этот, на остров Потока, там можно, можно может быть, здание залезть, здание. Докумаю. <Слышно> Я в доме! <слышно> Я в доме! <слышно> <слышно> Я в доме! Я была в доме! <слышно> пойдемте на этот. Сонь, поклонируй тоже эту Машу. Э, ребят. Смотри, еще я обнаружила, э, так много было участников группы. Ага, спейсрок. То, что уже номером не показывается. Никогда не просила отключать, я чё ты прошу. Эх, где же я? Что это было? ком сгорел пожар в доме? Ребята, вы видели, куда меня сейчас откатило? А, ребят, бак, а, все, бак не работает, что ли? Ты нажимаешь ОК, OK, ничего не происходит, да? Нет, у меня а. игрок не может принять приглашение. Игрок находится ну, слишком далеко от стартовой зоны. Ой-ой-ой. Соня, тебя так меня У меня норм. У меня вас вообще в группе нет, у меня одни агаты просто. Ну, по крайней мере, для видео это засняло то, что Бак может в какой-то момент перестать работать. Вот. И нужно будет его заново делать. Мега так... размножаем, Со Соня, а чё ты не выходишь? Ой, Соня, а чё, Маша, чё бы меня не размножалось? Я размножаю. За... У меня уже там, закин... у так, у меня четыре. Ну, вы стараетесь. Почему у меня только две Маши, все три Маши? Короче, видишь, это со стороны идут люди, как вот... Просто почему-то... Нет, у меня наконец-то тоже пропал. так вот со стороны идут. Да ёма. Это как бы исчезло, чего? Очень странно. Так, три Маши, что-то у меня больше Маши не появляется. А подожди, если девки уход по данному сейчас находятся. Нет, нет. Нет. Я других не вижу. Ну ладно, короче. Луп. Ну, короче, люди, кто сейчас как-то видел, вы поняли суть. А он просто с одной группы начинает как-то врачая витать. Давайте сразу всех. Вот так вот этот принцип выглядит, вот, когда вы человек, которого размножают. О, у меня уже... Вот, э, давайте кто-то последний, меня сейчас так уложает, не выкидывает, окей? Все. И Соня, доб... Соня э, вы, выбрасывает меня из одной, и все остальные добавляются. Ребят, выбрасывайте меня заперку, все. Не пригласите меня в группу. Не да, размушите, да. я просто приглашу. Да, Соня. Меня да, тоже. Да, добавьте. Ой. У меня три машины. Две. Ну главное, хоть сколько тут. Сейчас, просто на видеом-то показать. Все. Соня, добавь их. Меня в не пригласили. Соня и в группу О. добавь не добавляешь <свист> а, так у меня одна мужа нет? Соня, нажми на гонку я нажимаю, она просто вообще ничего не делает <свист> вот еще раз убедились, что <свист> <свист> то что тут бак не работает вечно нужно перезаходить ну ладно а если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк, подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока.